Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 23 марта. И сегодня мой первый материал также будет посвящен очень важной теме. Ну, к этой теме мы с моим товарищем Михаилом Френко уже обращались дней примерно 10 назад. Но, судя по тому, что я вижу сегодня это обращение. Ну, на самом деле мы реально стучали во все двери, потому что, пользуясь случаем, хочу ответить сразу на те вопросы, которые мне пришли к предыдущему виде видео, когда я говорил о том, какие проблемы сейчас возникают на юге Украины в первую очередь. А не только на юге, на самом деле, под Харьком, ровно такие же проблемы. проблемы на самом деле везде одинаковые. И они на самом деле касаются не только одной гуманитарки. Там целый комплекс проблем, который постепенно превращается в одну большую проблему. Так вот, сегодня я хочу поговорить еще об одной важнейшей проблеме, я думаю, даже гораздо более важной проблеме, которая, к сожалению, на сегодняшний момент, я не могу сказать, что она не решается, но она решается явно в недостаточной степени. Приведу всего лишь один пример, который стал известен широкой общественности вчера, но я лично об этом примере знал уже дней 5. Именно об этом примере я знал именно дней 5. А вообще о том, что происходит именно такая ситуация, я знал уже две недели назад и стучал, повторяю, во все возможные двери. Но, к сожалению, пока я не вижу адекватной реакции на вот эти вот штуки. Именно по этой причине я и обращаюсь сегодня к вам. Ровно то же самое сделал мой товарищ Михаил Нуфриенко, и ссылка на его материал дается в текстовой строке под видео. Итак, в чем суть проблемы на примере Путивля. Это город, ну, Сумская область, я ее знаю как свои пять пальцев, это единственный город, и вообще Путильский район, единственный район, где не просто русскоязычный, это русское население является преобладающим. Это бывшая часть России, которая по результату 1920-х годов, по скраиванию границ, вернее, выпрямлению границ, она была передана в Украину. И вот этот город, российская армия, прошла 24 февраля без единого выстрела за несколько часов. И дальше в городе установилось полное безвластие. Абсолютное отсутствие власти. Причем население, очень многие мои жители этого Путивля писали, Юрий, а что случилось, почему так происходит, где администрация? А ее не появилось. Вернее, она появилась спустя три недели в город вернулся украинский военком и начал раздавать оружие из оружия, которое никто даже не очистил, то есть никто не забрал оружие с оружия. И вот он начал раздавать оружие и создавать отряд территориальной обороны. И у меня, вернее даже не у меня, а у жителей Путивля возникает вопрос. Почему так происходит? И чего, собственно говоря, можно дальше ожидать? Вы поймите, что любые, даже самые эффективные действия любой армии, они дальше должны подкрепляться административно. Вообще власть такая штука, она не приемлет вакуума. Если ты не создаешь элементы ячейки власти, то ее создадут другие. И в данном случае речь сегодня идет о киевском режиме, который спокойно, без единого выстрела, сначала сдал Путивль, а теперь, по сути, он его себе вернул. Причем аналогичная ситуация, подчеркиваю, я знаю многие факты, аналогичная ситуация сегодня происходит во многих городах Сумской и Черниговской области. И по состоянию на вчерашний день, лично у меня нет ни одного факта, чтобы российская администрация хотя бы как-то, кроме слов, озаботилась этой проблематикой. А дальше, после появления вот этой проблемы, появятся и новая. И вы обратите внимание, что еще до самой войны, еще с осени лета прошлого года, Запад постепенно готовил Украину именно к партизанской войне. Они прекрасно отдают себе отчет о том, что ВСУ будет разгромлено при любых раскладах, при любых сценариях. Но они изначально затачивали всю вот эту территориальную оборону и посмотрите, какие вооруженные. Не сегодня поставляют на Украину, противотанковые комплексы, да, зенитные ракетные комплексы, стрелковое вооружение. То есть это как раз то вооружение, которое в первую очередь предназначено для ведения партизанской войны. И на сегодняшний момент в Украине уже по сути создан штаб партизанской войны. И уже официально представители киевской власти заявляют о том, что Украина должна готовиться к тяжелой, затяжной партизанской войне. Это на самом деле как раз то, что нужно Западу, чтобы Украина превратилась в Сомали. Огромная, размером 500 тысяч квадратных километров Сомали в центре Европы. У меня на самом деле очень сильно болит душа, потому что это моя страна, это моя родина. И я, например, не понимаю, когда представитель президента Российской Федерации, пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, а мы не собираемся на этих территориях создавать администрации. Но тогда, если вы не собираетесь этого делать, тогда это сделают другие. Вернее, они уже это делают. Но тогда не удивляйтесь, когда через время на этой территории в спины российским солдатам, которым пока никто там не стрелял, начнут реально стрелять. Потому что если в течение следующего месяца ничего в этом направлении не сделать, это станет неизбежным. Вот это то, что я хотел сказать в данном материале. На этом пока все. Следующая будет сводка с фронтов Украины. До свидания.